очень красивое место. Начинаем поход по Галитинской тропе. Слушайте, ну я не ожидал, что Крым вот такой. Сейчас мы заехали в Новый Свет, очень красивое место на самом деле, здесь вот постройки, бухта такая красивая, но сейчас мы с вами отправляемся мы с Капчик, Есть тропа Голицына, в общем, все самые-самые достопримечательности в этом месте. Кстати, вот в этом месте, Новый Свет, еще есть винный завод, кто-то наверняка знает, да, вина Нового Света, это как раз вот это место, так что можно сюда приехать, погулять в этих местах, прогуляться на завод и даже зайти в фирменный магазин нового света. Начинаем наш поход по Галисинской тропе, мы сейчас поставили машину вот как раз в новом свете, здесь рядом завод, магазины и отправляемся сюда. Мы не знаем как мы там, насколько пройдем, насколько нам будет комфортно с коляской и детьми, но в любом случае попробовать мы должны. Так что пойдемте посмотрим, что из этого получится. Опять у нас лакшери условия по весенней. Здесь какие-то, да. Арка такая сделана. Что здесь у нас? Давай посмотрим. Есть скалы. Да, стропосы это заморочились. Видно, труда вложили кучу. Реально. Реально. Давай, лисейка, пойдем. Это лесенки здесь сделали. Смотрите, как прикольно. Немножко пути прошли. Попали вот такое место, и там сейчас будет грот, пещера такая. Сейчас мы отправляемся прямо туда. Я даже не знаю, если по-моему даже говорить ничего не надо, можно просто показывать, и все. В общем, заходим вот в эту дети, накурили пещеру. Здесь раньше был монастырь. Вообще вот эта пещера, она создана природой, а не людьми. То есть здесь море, я ее создало. И соответственно вот такие вот у нас ячейки. Как вы думаете для чего? Это хранили здесь вина в этих ячейках. Так что все просто. Как только мы начали путь по тропе Голицына, мы даже не знали, что нам представлять, какие нас ждут сложности, будет здесь безопасно или нет. В общем, много можно рассказывать и показывать в одной плоскости, но лучше, конечно, дорогие друзья, на все это посмотреть сверху. Антропа, конечно, очень красивая. Правда, вообще небезопасная, мы маленько уже устали с коляской тащиться, но зато очень красиво, это правда, такая натуральная красота, природная. Стоит сюда, конечно, прийти. Не знаю, пойдете с детьми или нет, но точно стоит приехать и посмотреть эти виды. Мы добрались до самого верха, до самых главных точек, куда все ходят, смотрят на тот залив, на этот залив залив царь Здесь смотрите какое море, чистое, там тоже можно в принципе добраться и покупаться в теплое время. Но это все требует усилий, ног ваших и так далее. Что, очень красивое путешествие у нас получается. Как вам оно, друзья? Нам очень понравился Крым, нам очень нравится здесь путешествовать. И это еще не все, так что не переключайтесь. Самое главное, друзья, в этой всей прогулке вам нужно пойти первым делом через Голицынский грот и там пойти вот по этим всем. Взъемом, подъемом и спуском И потом вы уже пойдете вот по такой прямой дороге Обратно Потому что если вы начнете маршрут отсюда То вас ждет очень сложный путь Лучше сделать все наоборот И сначала устать, а потом легонько прогуляться Имейте это в виду. После такой длинной-длинной прогулки Мы приехали в одно место, где можно поесть. Называется хорик Нам его посоветовали наши подписчики, наши туристы. Если честно, даже не ожидал. Такое красивое место. Вот в таком, в общем, не сильно красивом месте. Здесь очень вкусно. Посмотрели по ценам. Вполне доступно. И здесь есть даже девиз такой, что как в ресторане, но по цене столовой. Слушай, посмотри Слушайте, ну здесь вообще классно. Смотрите, площадка детская. такой Диснейленд почти. Да, необычно. Это сделано для того, чтобы можно было поесть взрослым, я думаю. Ну что, заходим. Ну, всевозможные блюда у нас тут, как вы видите. Супчики, салатики, сладкое, В общем, все, что нужно есть. Хорошее местечко. Друзья, проведем краткий экскурс еще. Здесь несколько этажей. То есть, смотрите, на первом этаже у нас вот такой, скажем, банкетный зал. Ну, здесь же можно и поесть. Здесь также есть второй этаж. На втором этаже у нас находится балкончик. Можно в выйти. Здесь есть еще отдельная кухня, с суши. Детская игровая комната. Оди раз бегают и бесится наши дети. Так, здесь выходим на балкон. Смотрите. Это вот это все в бантиках. Здесь можно также Обедать, ужинать здесь. Летом просто куча, куча очередей, нам уже сказали. Соответственно, развлекухи для детей. Еще есть третий даже этаж. И чтобы вы понимали, например, да, вот мы тут сидим, взяли по пирожному, уже кусочки остались. И вот так вот красиво подают чай. Это, как вы думаете, сколько стоит? 250 рублей. Вот так вот. Вкусненько? Очень. Ну что, на этом замечательном месте, в этом красивом ресторане, даже столовый сложно назвать, хотя цены как столовой. Видимо, мы будем завершать нашу большую поездку по Крыму. По всем побережья мы проехали достаточно много, посмотрели очень много.